Еноты очень любят шоколад. Смотрим. Слезну. Шоколад был очень вкусный. Шоколад. Да, ему хват, хватит шоколад. Столько счастья ему не приваливало никогда. Наверное. Это каждый вечер. ладно. Зачем? Возьми, дай ему, дай ему. Ну что ты, желтый, желтый, желтый. А, Ну ладно, не жалко. Он теперь понял, что спутишь что-то Вот так вот. Можно хвостик. Дайте мне руку Хоть что-нибудь. честь Чтобы на на. Хорошо, на на. Ой, какой большой.